Всем привет! Это видео о том, как исправить поврежденные или удаленные системные файлы в Windows 10. Это может произойти по причине некорректного использования операционной системы в результате системных или аппаратных сбоев, а также воздействия вредоносного программного обеспечения. Существует несколько способов, как исправить системные файлы Windows 10. Первый способ – это использование команды sfc scan -now в командной строке, запущенной от имени администратора. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск», нажимаем команду строка Администратор», нажимаем «Да», после этого вводим команду «SFC Scan now». нажимаем «Enter» и ожидаем окончания данного процесса. Недостатком этого способа является то, что часть найденных поврежденных файлов Windows 10 не сможет исправить, так как они в настоящее время используются системой. Итак, сканирование завершено и в моем случае защита ресурса Windows не обнаружила нарушений целостности. В отличие от первого, второй способ не имеет данного недостатка. Для этого командную строку нужно запустить в режиме восстановления Windows 10. Войти в режим восстановления вы можете с помощью заранее созданного диска восстановления, загрузочного диска или флешки, где на втором экране нужно выбрать восстановление системы, а также удерживая клавишу Shift нажать на перезагрузка в окне блокировки системы. Я воспользуюсь последним вариантом. Для этого заходим в меню Пуск. Кликаем на учетную запись и нажимаем выход. В окне блокировки системы нажмите на клавишу питания и удерживая клавишу Shift нажмите на перезагрузка. В режиме восстановления нажимаем «Поиски устранения неисправностей», «Дополнительные параметры», «Командная строка». Если вы для входа в режим восстановления используете диск восстановления, либо загрузочный диск или флешку, то вас не спросит имя пользователя и пароль. Если вы используете тот же способ, что и я, тогда вам нужно ввести пароль для администратора. Кликаем на учетную запись. и вводим пароль для администратора. В режиме восстановления не получится просто ввести команду sfcscan.now, так как могла измениться буква диска с операционной системой. Чтобы узнать какие буквы диска в настоящее время присутствуют, вводим команду diskpart и нажимаем Enter. Теперь вводим лист Volume, нажимаем Enter, здесь нас интересуют следующие диски, диск зарезервированный системой, в моем случае это диск C, и диск самой системы Windows, в моем случае это диск D, после, после как мы это узнали вводим команду exit, нажимаем Enter и вводим следующую команду. ССС канал. Овбудир равно С. Оввиндир равно D. Windows и нажимаем Enter. В данном случае происходит поиски и исправления поврежденных системных файлов. Этот процесс может занять продолжительное время в некоторых случаях. Вам может показаться, что команда строка зависла и не отвечает, но это не так. Итак, в моем случае после завершения сканирования мы видим отчет о том, что поврежденных системных файлов не было найдено. Третий способ. Запускаем командную строку от имени администратора. Нажимаем «Да». И вводим следующую команду. Dism" онлайн cleanup image scan health с ключом scan health будет проведена проверка системных файлов на ошибки и будет предоставлен отчет о них или же можно ввести ключ Restore Health, с помощью которого будет проведена как проверка, так и автоматическое исправление ошибок. Нажимаем Enter и начинаем ждать. Вам может показаться, что командная строка зависла, но не стоит так думать. Данный процесс может занять как 15 минут, так и более часа. Всем спасибо за внимание. Удачи!